Один и тот же шарик на нити, закрепленный в точке D, совершает разные движения. Отметим на поверхности шарика точки А и С и проследим, как будет меняться при движении положение этих точек. В первом случае все точки движутся одинаково. Любая прямая, проведенная в теле, смещается параллельно самой себе. Такое движение называется поступательным. Во втором случае шарик движется по окружности, в третьем колеблется.